Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, сегодня, точнее, этой ночью я э, по мере возможности и насколько у меня хватит сил, я буду снимать ритуалы, которые давно собиралась снимать, но поскольку времени не было и немного нужно было отдохнуть, набраться сил. Вот сейчас начинаю снимать. Перед вами кукла в национальном костюме таджиков, то есть таджичка. Я вам уже рассказывала об этом народе и немного освежу в вашей памяти, кто они и какого происхождения. Таджики это персы, это персидские племена, то есть Персоязычные и генетика персов. Но персидского языка нет, есть фарси называется. Так вот, таджики говорят на фарси, но, естественно, на определенном наречии. Таджик от слова тадж, что означает корона. Коронные или коронованные? Коронованные войны. Дело в том, что Та местность которая сейчас находится на территории таджикистана во времена правления кеанидов потом ахиминидов сефевидов сасанидов это все династии персидских царей вот эта местность называлась забулистан поместье великих богатырей Достана, Рустама, Достанзаля, так звали отца Рустама. Если кто-нибудь, кому-нибудь интересно, можете посмотреть. Замечательная экранизация Рустама Сухроб, Сиявуш, Сиявуш и Рудабе. Вот это времена Советского Союза, когда по некоторым данным, подавляли все национальное. Более всего национальных э, картин сняты именно в советское время, которые передавали легенды, эпосы, исторические факты народов Советского Союза. Картина замечательная. Так вот, Забулистан или э, поместье как их еще называли, Пехлеви, Пахлева, то есть героев, богатырей, находилось именно на территории современного Таджикистана. И оттуда набирали для личной охраны царя, оттуда набирали воинов для полков Матьян, так называли их, бессмертные. Бессмертными их назвали по той причине, что на место погибшего воина тут же становился другой. В таком же одеянии, ничем не отличались. И врагам казалось, что они не умирают. Один упал, тут же появился он, вновь и встал. и вот так назвали бессмертными. Это была личная охрана царя «10 тысяч отборных воинов». Их набирали именно вот с той территории, которая сегодня называется Таджикистан. И поскольку это были коронованные войны или коронные войны, войны короны, войны царской семьи, потом уже шахов, шахской семьи, вообще шахами или шахин-шахами испокон веков называли персидских царей, то их назвали войны короны, войны, которых подбирают для охраны короны престола. Тадж, корона, таджики, коронованные или коронные войны. И, естественно, народность персидского происхождения, который живет на территории Таджикистана, они носители этой генетики, и они имеют полное право претендовать на общую историю, общую историю персов, которая была очень славной и один из древнейших народов, хочу вам сказать. Конечно же, сохранившиеся традиции, обычаи, которые пришли к нам из древле, еще за времен поклонения Ахурамазды, пророка Заратустра, которого называли Зарадашт или Заредашт, по-разному, и греки по-разному называли, и армяне называли, и почитали, и почитают до сих пор, считая его первым пророком, пришедшим от Создателя Бога. Магия персов она разнообразна, она связана и с языческими силами, перемежка и с исламскими святынями, святыми именами, которые произносятся. То есть вот этот колорит языковой, колорит народный народного творчества народной медицины травничество это все перемешано воедино то есть человек может лечить и сурами из корана начитав может лечить и произнося древние заклинания призывая древние силы более древние это все считается нормальным а иногда вот как например в христианстве да взяли древние традиции, переименовали все это во имя отца и сына, но профессионал прекрасно понимает, что там было сказано во имя Бога, там Велиса, или во имя дождь Бога и прочее, но деформировали, переименовали, чтобы, может быть, эти традиции сохранились, потому что бывали моменты преследования колдунов и целителей. Вот э, этот ритуал мне передала женщина, она попросила ее не назвать, но сказала, что я могу назвать только имя ее бабушки, точнее, прабабушки, которая передала ей это, и она лечила людей, и у нее есть огромный арсенал заговоров. Мне некоторые из них переданы. Я им передам вам и. Объясню, вот те, которые она давала людям и позволяла им самим проводить, я эти вам и передам. Сказать, что это заговор очень скрытый и просто ну, нигде невозможно найти, это будет неправильно, потому что, скорее всего, есть люди, которые это знают. Может, в литературе она сохранилась, есть. Но поскольку никто не знает, как называется этот заговор, и чтобы искать специально, естественно, это не просто да? искать находить То есть оно есть в источниках, но малоизвестно. поэтому я хочу вам подарить этот заговор этот заговор от хвори, от плохого самочувствия, от ощущения, что на вас влияет кто-то дурно, что вам становится плохо и головокружение, головные боли, если вы, предположим, были в компании людей, пришли домой, чувствуя себя плохо. ребенок начинает по ночам плакать, не спит. Это точно такие же посылы, нехорошие энергетические вот эти удары. Да и вообще, если человек чувствует себя очень плохо и не могут понять, что с ним происходит, почему у него такое состояние, он может провести для себя или для своего ребенка. Подчеркиваю, вот ребенком называется тот, которому нету 17 лет вот с чем-то. Дальше он сам может провести. Набирается вода просто вода. Свечи здесь не обязательно, Это так для декорации. Желательно при отключенном свете, тогда свечи зажигайте, любые, чтобы был свет. Спички, ну я здесь взяла раз, разного типа, и длинные такие спички, и короткие. Нужно читать, зажигать спичку, начитать, кидать э, воду, чтобы они потухли там. После чего, то есть 10 раз читается. Если короткие спички, значит несколько используются, пока заговор не прочитайте. Читается 10 раз со спичками, 10 раз над этой водой, а потом этой водой умывают лицо и руки. Эти спички просто выкидывают. Проводится три ночи к ряду. Должна быть ночь, сумерки. Любое время, не имеет значения, там, луна и прочее, но проводится три ночи к ряду. Называется этот заговор «Каярма». Исцеление. Но, друзья мои, я забыла сказать, имя этой женщины немножко так отвлеклась. Ее звали Гурда Фарид. Она была родом из северного Ирана, но вышла замуж за своего мужа, переехала в Таджикистан и жила там. Она именно иранка, хотя... Таджики точно такие же персы, просто эта женщина была именно из рода колдунов Пехлеви и обладала этим искусством. Звали ее Гурдафарит, что в переводе означает рожденные богатырями». И поскольку мне передали эти работы, я посчитала, что они очень достойны и стоят того, чтобы я их... Показала миру. Не случайно они попадают ко мне, не случайно их души направляют своих внуков, правнуков ко мне, чтобы передать мне эти работы. Она ей снилась перед этим, перед тем, как она познакомилась с моим каналом. Она говорит, что мне снилась моя прабабушка, она стояла возле дороги, и у нее был как раз очень тяжелый случай в жизни – такой трудный момент. Я говорю, что мертвые видят нас, наши близкие, родные, и подсказывают, и помогают. И она э, передала ей такой э, комок света, что-то такое блестящее, какое-то светлое что-то. И она говорит, я сначала не поняла, похоже на звезду в руке, а потом смотрю, это свет, какой-то свет. И она передает ей и говорит: возьми нур. Нур означает, знаете, свет вселенной. Потом переименовали как Божий свет нур. Свет, то есть не в том понимании свет, что мы свет включали, а именно свет знания, может быть, да, скрытые что-то таинство, свет, просвещенность. И она проснулась и на следующий день случайно попала на мой канал, ее проблема решилась, и она говорит, что долгое время я думала, как это сделать, что, и потом решила вам передать. Потому что вы лучше распределитесь этими знаниями. И я вам даю слово, что так и будет. Итак, я благодарю ту самую, которую звали Гурдафариду, за то, что она это наследие оставила. Я сегодня имею возможность вам с помощью этой работы помочь и подсказать, и подарить, и объяснить, как это проводить. Итак, давайте так. Я сначала прочитаю несколько раз, а потом со спичками сделаю манипуляцию, потому как мне просто неудобно и читать, и как бы это все делать. «Дастыман» νέα ζώνη, πιπιφοτιμαί, πισαχρό, δαστιμάν νέα ζώνη, πιχαλιτσαί, κυβριό, δαστιμάν νέα ζώνη, χυπονατοί ζανγκι βαβο, δαστιμάν νέα ζώνη, Χαζρατιάλι, δαστιμάν νέα Бачашми ми Харки харкияс хушат чик чик, баро баро. Дастиман не азони, бизахро пизахро. Дастиман не азони, пихаличай кибрио. Дастиман не азони, чупонатои занги бобо. Дастиман не азони, хазрати Дастиман не азони, касоби хун резанда. Басарфи пул хисип кун. Хи кун, извиняюсь. Бадулия съеб, в очашми хосит. Хар, киас хушат, чик чик, баро баро. Дастиман не азони, биби би Дастиман не азони, бихаличайи, ки брио. Дастиман не азони, чупонатои, занги бобо. Дастиман не азони, хазратиали. Дастиман Неазони Касобихун Резанда, Басарфипул Хисобкун, Бадули Асьоп Бачашмихас Хосид, Харкиас Хушат Чик Чик Баро Баро. И показывай, как это делается. Да что ж такое? Вот так держите и читайте. Дастиман Неазони Бибифутимаи Бизахро. Дастиман неазони, пихаличаи кибрио, брио. Дастиман неазони, чупонатои занги бобо. Дастиман неазони, хазратиали, али. Дастиман неазони, касобихун резанда, пасарфипул пулхи сопкун, бадуле асиоб, чашми хосид. Харки асхушат, чик чик, баро баро. Вот почти все как раз. Если не успеваете, значит возьмите несколько спичкут. Отложите рядом на всякие, это киньте, другой зажигайте и продолжайте. Неважно, сколько спичек вы там используете. Главное, 10 раз нужно читать и кидать спички. ДАСТИМАН НЕАЗОНИ БИБИФОТИМАИ БИЗАХРО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ПИХАЛИЧАИ КИБРИО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ЧУПОНАТОИ ЗАНГИБОБО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ХАЗРАТИАЛИ ДАСТИМАН НЕАЗОНИ КАСОБИХУН РЕЗАНДА Дастиман неазони А Ба Афи пул хиисоп да Хар киаз хушат чикчик баро баро. Дальше Дастиман неазони Бибифотимаи пизахро. ДАСТИМАН неазони бихали КИБРИО, Дастиман неазони, чупонатои занги бобо. Та неазони хазратиали, Тастиман неазони касоби хун резанда. Басарфи пулхи сопкун, Бадулия бачашми Хар, киас хушат. Чик чик, баро баро. Для детей, если проводить, если маленький ребенок, ну, если сядет за алтарь, садится, ручки сюда на на стол, вы это все делаете за него читайте, потом значит над этими вот это берете, над головой держите его, читайте над головой 10 раз держа, а потом промывайте лицо. Если ребенок слишком маленький, то естественно ребенок должен быть поближе, понимаете, вы с его энергии это должны вытаскивать. Ну, поставьте рядом с люлькой. Значит, начитывайте, кидайте, а потом вот так держите сверху над ребенком, начитайте. И вот этой водой немного так протрите ручки, лицо. А остальное вылить, вы можете вылить куда угодно. Если есть место вместе с спичками, можете так выливать и смыть. И это все выкидывается. Просто вы должны вот немного, ну как, насколько, ну раз, пять, шесть вот так протирать лицо. То есть очищайте вот. Вы начитали вытянули это все, а теперь должны смыть окончательно. Я еще несколько раз прочитаю, и все остальное я вам объяснила. Так, как откупиться от этого всего? После того, как вашему ребенку стало легче, выносите черный хлеб, любой напиток квосного типа, то есть не. Не алкогольный, а квасного типа, то есть, как бы, броженный напиток. Можно квас купить, в принципе. Выливаете вот эту всю бутылку на землю, под дерево, естественно. Оставляете вот эти куски черного хлеба. Не нужно здесь отвлекать коты. Все, <смешно> монеты не нужны. Эту, это стекло или что там, или пластмассу можете с собой унести, не засорять там природу. И говорите, благодарю, не откупайся, а благодарю, отвернитесь и уйдите. Итак, еще три раза прочитаю. И я думаю, что все остальное действие я уже объяснила. Тастима Та стиман неазони, пихали чаики брио. Та стиман неазони, чупонатои занги бобо. Та стиман неазони, хазрати али. Та стиман неазони, касоби хун резанда. Пасарфи хисоб кун. падули асъоб, пачашми хосид. Харки ас хушат чик чик, баро баро. Та неазони, не азони би би фотимайи би захро. Та брио. Та стиман чупонатои занги бобо. Та стиман не азони хазратиали. Та стиман касобихун резанда. Пасарфи пул хисобкун. Багу дули асъоб бачашмо хосид. Хар ки ас хушат чик чик баро баро. Та стиман не азони би би Тастиман неазони бихаличаи брио. кибрио. Тастиман неазони чупонатои зангибобо, занги Тастиман неазони хазрати али. Тастиман неазони касобихун резанда. Пасарфипул хисобкун. кун. Бадулиас йоб бачашми Хар. Киас хушат. Чик-чик. Баро-баро. Все остальное я вам объяснила. Я еще буду снимать еще один ритуал, подаренный ею. Надеюсь, у меня на это... Хватит сил и времени, и энергии. Всем удачи и всех благ. А насчет текста еще раз объясняю. Имейте терпение и уважение. В течение некоторого времени обязательно Яна этот текст выставит. Всем удачи.